Обратились в салон Альтера по поводу по, по покупки автомобиля. И помогли нам менеджеры Семен Пиар и Денис. Очень, Очень довольны. довольны спасибо, спасибо большое всем.